Добрый день, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео является дополнительным в серии роликов, посвященных автоматизации Facebook. Все ролики собраны в отдельном плейлисте, который находится у меня на канале, называется он «Автоматизация Facebook». Наиболее актуальные ролики, которые находятся в самом начале этого плейлиста. Почему я записываю еще одно видео по скриптам Facebook. Дело в том, что все течет и меняется. Я скажу в этом ролике, какие изменения произошли в работе скриптов за этот месяц. И отвечу на несколько вопросов, которые наиболее часто задают мне в личной переписке. Убедительная просьба. Если есть что спросить, пожалуйста, пишите их на канале. Под видео я все читаю и обстоятельно отвечаю. Поверьте, вопросы 99 случаев абсолютно одинаковые. Итак, за этот месяц случилось следующее. фейсбук как и любая социальная сеть, мягко говоря, не любит, когда ее группы ну, заваливаются каким-то, ну давайте уж честно говорить спамом. То есть какой-то однообразной информацией повторяющей. Поэтому если вы используете скрипты постинга, которые я продаю, пожалуйста, делайте свои посты уникальными. Каждую группу свой пост. Это не так будет злить Facebook. Не так часто вас будут банить. Такая возможность у скриптов есть. Facebook активно борется с любыми действиями, которые он рассчитывает как спам. И скрипт, которым я раньше очень активно пользовался, скрипт, который сеял ссылку на видео в группах Facebook, он перестал работать. Alim его исправил и сейчас он снова работает, но, конечно, не так, как работал раньше. То есть скрипты и постинга на данный момент работают только в мобильной версии фейсбука и получается, что когда скрипт размещает ссылку, facebook не подгружает миниатюрку видео или например не хватает какую-то картинку с сайта, если вы размещаете ссылку на сайт. То есть получается очень такой невзрачненький пост. Да, Алим сделал возможность чтобы кроме ссылки вы могли сюда вставлять еще и текст. То есть можно будет писать какое-то текстовое сообщение и затем вставлять ссылку. Но картинка подгружаться не будет. И конечно такой пост он ну, мягко говоря не нагляден. Он не будет привлекать к себе внимания и естественно кликов по вашему посту, по вашей ссылке будет значительно меньше. Картинка очень важна. Особенно яркая, целевая, тематическая, привлекающая внимание. В прошлом ролике я рассказывал, как я делаю картинки, какими шаблонами я пользуюсь. Но если вам уж вообще не хочется загоняться с этими фотошопами, а вам потребуется по вашей работе какая-то хорошая картинка, похожая на профессиональную, да, вот такого плана. Да? Я рекомендую вам тогда обратиться к дизайнеру. От души рекомендую человека, с которым активно сотрудничаю. Зовут ее Светлана. Очень ответственная женщина. То есть, наверное, по ответственности это второй человек, с которым я сотрудничаю в интернете. Делает все быстро и цены у нее ну, абсолютно разумные. Но лично мне выгоднее у нее заказать, чем вот тратить время на рисование фотошоп ссылку на все ее контакты на страничку социальной сети на ее скайп на ее почту я размещу в описании этого видео обращайтесь если не сложно скажите что вы пришли по моей рекомендации чтобы она понимала как вы ее нашли что одним из самых часто задаваемых вопросов это вопрос все таки какие скрипты я сейчас продаю и сколько они стоят и как их естественно Купить. Особенно в свете последних событий, когда какой-то человек имитирует мой скайп и кидает по большому счету людей на деньги. Поэтому Алим, как я уже говорил, сделал две ссылочки. Одна ссылка ведет на скрипт, который постит по группам только одну ссылку. Вот скрипт, который сейчас работает, но ну, не очень хорошо. Этот скрипт Алим продает за 600 рублей. Вторая ссылка, которая ведет на покупку скрипта, который размещает текст, ссылку и еще прикрепляет картинку но наиболее востребованный скрипт стоит он 700 рублей оплатить а вы можете их любым удобным для вас способом. Причем после покупки скрипта вам на почту приходит ссылка на скачивание скрипта. И Алим сказал, что если скрипт будет обновляться, по этой же самой ссылке вы можете скачивать себе обновление. Ну, достаточно удобно. Но цены 700 и 600 рублей. В этот комплект входит два скрипта. Скрипт, который постит и скрипт, который собирает вашу группу. И инструкция от самого Алима. Текстовая инструкция. Ну, достаточно понятно, Друзья, но если вы проходите какой-то мой тренинг или проходили какой-то мой тренинг, то есть вы свой человек, я предлагаю вам купить скрипты напрямую у меня. Я их продаю подешевле, я их разбил на группы, точнее на три комплекта. Первый комплект состоит из скрипта, который постит по группам, он размещает текст, ссылку и добавляет фото. И вместе с этим скриптом идет технический скрипт, который собирает группы из вашего аккаунта, собирает групп, группы в формате мобильной версии. Второй скрипт, это скрипт, который ставит лайки на страницы пользователей и вместе с ним продается скрипт, который собирает ваших друзей. Вот этим комплектом, этим скриптом я очень активно пользуюсь, он мне очень нравится, он никаким образом не нарушает политику социальной сети Facebook. И третий комплект, это скрипт тоже постинга по группам, но скрипт, который размещает только текст и ссылку, без картинки. Но чтобы ценность этого комплекта как-то увеличить, я сюда добавил еще... Скрипты, которые работают с друзьями. Скрипт, который добавляет друзей из участников групп. И скрипт, который подтверждает заявки в друзья. То есть, если вам очень много людей добавляется в друзья, вот этот скрипт в автоматическом режиме все подтвердит. Каждый из этих комплектов стоит 250 рублей. Значит, по каждому из этих комплектов у меня уже прописано отдельное видео, как все настраивается, как скрипт работает. Очень подробно. То есть, покупая какой-то из этих комплектов, вы получаете видеоурок по установке и настройке этих скриптов. Если вы покупаете все три комплекта, сумма получается ну, не такая уж и большая, всего лишь 750 рублей за всю эту кучу скриптов для Facebook. Я вам тогда предоставлю консультацию в скайпе. Но если у вас что-то не получится, ну, бывает такая ситуация, либо вам нужно посоветоваться по работе с Фейсбуком или со скриптами, вы можете мне позвонить, и мы с вами голосом пообщаемся. Для того, чтобы купить из этих комплектов, вам необходимо списаться со мной, списаться в социальной сети. Наиболее часто я провожу время ВКонтакте, сижу, пишите, я отвечаю. Либо звоните мне в Skype, но... Подчеркиваю, именно звоните. То есть не надо со мной в скайпе переписываться, можете раз что-то написать, но все переговоры только, пожалуйста, голосом. Попросите меня, чтобы я подтвердил свою личность, а лучше, чтобы он показал, что скрипты работают. Именно для этого я и общаюсь в скайпе, чтобы показать, что скрипт работает. То есть вы можете вживую увидеть, что да, вот сейчас этот скрипт что-то делает, там идут какие-то действия. То есть вы покупаете во всяком случае в этот момент абсолютно работающий скрипт. Обновление я также предоставляю бесплатно тем, кто у меня эти скрипты покупает. На этом у меня все. Благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии к этому видео. И, как всегда, пользуясь возможностью, я приглашаю вас на свой тренинг партнерский бизнес для новичков. Это честный тренинг. Золотых гор не обещаю, но однозначно гарантирую, что знания после прохождения этого тренинга, если вы будете честно выполнять домашние задания, вы однозначно получите. Информации много, тренинг обновляется. Большое всем спасибо, желаю счастья. С вами был Игорь Чернаусов.